Всем привет! Рад вас видеть у нас на канале. Сегодня у нас будет видео про то, как мы съездим в Германию, там в какой-то город. Штральзен. О, как? Короче, вот Марина скажет. Ну, в общем, вы поняли, в тот город. На экскурсию, чтобы развеяться. Ну, это как бы полезный совет для тех, кто работает. Чтобы сильно не зацикливаться на работе, надо отвлекаться время от времени, чтобы, ну, чтобы крыша не поехала, в общем. Так что ездите там на всякие экскурсии, куда-нибудь этот, хотя бы раз в месяц, для того, чтобы отвлечься. Ы, ну вот сегодня будет видео про то, как мы съездим в Германию, посмотрим в тот город, который Марина сказала, я его не могу произнести, Штральцбург, скажем, короче, в общем, какой-то немецкий город, там, думаю, будет прикольно, ну, в общем, посмотрим, все, снимем, покажем, что там увидим, там какие-то кораблики будут, может, в океанариум попадем, в общем, посмотрим. Хей! Все, мы теперь сейчас на территории Германии. Короче, как всегда, не без приключений. Что-то нам так и везет с приключениями. Поехали мы, ехали... Ехали-ехали на автобусе и уперлись в поднятый мост, такой, ну типа разводной. Оп, говорят, а да, сейчас типа 15 минут постоим и типа поедем дальше. Потом смотрим, начинается, одна машина разворачивается, вторая, третья, потом смотрим, автобус разворачивается. Как потом выяснилось, мост подняли, опустить не могут. <с -2> в общем, сломался. Да, сломался там наш, типа, экскурсовод, типа, вред, мост старый, там еще в 90-х строился, особо в него денег не вложили, короче, особо не ремонтируют, так что не повезло, и, в общем, поехали мы в объезд, и сейчас вот какой-то маленький городишко, не знаю, куда-то нас э, ведут, Грей, Грейс Бонд, Грейс Бонд, звучит как Джеймс Бонд, <laughs> короче, пришли мы на какую-то площадь тут, Рыночная площадь Ну, ничего, так мило Гуляем Будем фоткаться Фоткать Там, тум, М -м, Уже селфи погнали Короче Ну, все как обычно в стандартном режиме Такие вот домики Симпатично, все мило Аккуратненько, чистенько Что-то рассказывает Пойдем послушаем на польском в общем добрый пофоткаем все дальше дальше будем ехать дракошки какие-то водоплавающие потом Марина тоже водоплавающая один из экспонатов рыба ремень рыба Короче, будем делать новый ремень. В общем, начало экскурсии. Поднялись мы. И тут такой вот в холле скелет. Скелет не знаю чей. Ну, какой-то большой рыбы. В общем, с меня экскурсовод плохой, буду просто показывать, потому что, потому что с меня плохой экскурсовод. В общем, вот такой вот скелетончик. Очень странно, в океанариуме и еда, я вообще. Думал, это типа морепродукты. Ну да, морепродукты, ну зачем, когда ты хочешь голодный, ты хочешь это все съесть. А у меня свинки катятся, я не могу на это смотреть. Что здесь? О. О боже! Ты посмотри, сала только нашего не хватает. не приборы здесь! Аня, что за издевательство? Маленькая Земля Глобус. Интересно, это не он. Не Земля, это... это дно моря, морейкая, Ну, Аня. ну, правильно, Земля Глобус, ну, только да. водяной такой. Такая. Типа разновидность какой-то ты... Короче, тут все на немецком Я фиг его знаю, как прочитать Ну, красиво В Немецкий я вообще не шарю Если польский, я хоть как-то Более-менее могу пошарить В общем, такие всякие Экспонаты Всяких ракушек Тут рыбки Медузы Вот такая вот у нас Разновидность всякой Мелкотни, прикольно. В общем, ну много тут прикольных экспонатов, всяких глаза разбегаются, так что все снять не смогу. Живность всякая сказал больше это не океанариум, а как музей. еще до аквариумов не дошли птички всякие тут в общем пока нравится прикольно, всякие макеты чучела, макеты вот эти морские котики Он вот, даже видео представлено в ней жизни вот, главное, чтобы они нас тут сейчас не повязали морские котики Рыбёшки. В общем, красиво. Mm -hmm. Очень Всё нравится. Покой. Ладно, пошли дальше. Сейчас попросим убрать детей от экрана. Кадр mm -hmm. жестокости. Орел убивает гуся. Mm -hmm. Кадры жестокости. Mm -hmm. Суслики. Ну, это не суслики, это кто? выдыры морские суслики, точнее водяные суслики они морские а водяные, пресного пресная вода где-то там медусы Марина. Марина, потерялась пошли дальше пошли в общем добрались тут уже аквариумы начали маленькие тут рыбушки всякие, прикольно куча таких плавают чуть-чуть побольше там для детей очень интересно. Да, для детей вообще очень интересно. В общем, тут темно, без вспышку нельзя включать подсветку тоже. В общем, ну очень сильно все красиво, такие плавают аквариумы крутые. в общем, так выглядит. Довольно таки все замечательно. В общем, там, где аквариумы, там темно, так как рыбы не любят много света, то есть подсвечивается только чуть-чуть сами аквариумы. Но, я вам скажу, ну стоит... Тут, кстати, экскурсия стоит 15 евро с человека, так что, ну, вообще стоит посмотреть. Сейчас мы только, наверное, и половины не прошли. Стой, Марин, мы не туда пошли. Да, нам надо по оранжевой линии. Не в ту. Марин, пошли туда. Да. Марина. Этот. В общем, да, тут еще прикольно, что можете сами ходить без группы, потому что группа, как всегда, там куча народа, все сберутся возле одного аквариума и не дают посмотреть, не пофоткать, ничего. В общем, я буду прилаживать фото, потому что фото лучше получается, потому что видео нету, ни подсветки, ничего нельзя использовать, а да? фотографировать как-то более качественно получается. Так что буду чуть-чуть фотки прилагать. И да, отделяешься и ходишь тут по оранжевой линии, отделился друг от и сам себе пошел, сам себе режиссер, что хочешь, то и ну. В общем, так вот, пошли мы дальше. Вышли мы с океанариума все прикольно в общем есть на что посмотреть прикольные аквариумы ну, не скажем так не супер купер но прикольно лучше чем мы были в гдыне гораздо больше и а, хотели же еще подняться на кораблик но по времени не успеваем в общем так что обидно но ладно будет, пусть так. Может как-нибудь в следующий раз. <с> Если тут еще побываем. В общем, пойдем где-нибудь сейчас отлучимся от группы по городу и пойдем где-нибудь пивасика с колбасками их немецкими. Вот их центральный костел. Точнее, один из центральных. У них тут несколько таких больших. Вот, так. И в общем мы уже в Свиноусте ждем автобус домой э на платье вольноще, в общем, что бы хотелось сказать по поводу этой нашей поездочки в общем, ну, в общ если взять в общем, то прикольно можно посмотреть чуть-чуть, ну, мы брали автобусный тур но автобусный тур, это как голопом по Европе вообще лучше всего, если так на один день, то ехать самому с самого пораньше утра выезжать посмотреть маршруты взять два билета в две стороны приехать погулять посмотреть спокойно не спеша никуда не ни за какой группой не зачем ни за кем и спокойно где захотел погулял посмотрел все там покушал спокойно отдохнул и вечером поехал домой то есть это гораздо лучше чем автобусные туры потому что автобусные туры я еще раз повторюсь ты холопом по европе так что не сильно то есть нету того максимума что можно получить когда ты сам, сам себе хозяин, сам себе режиссер то есть, э, ну а вообще в общем-то, в принципе, немного отвлеклись от работы, то в общем понравилось так что говорю, не засиживайтесь не зацикливайтесь на работе, не засиживайтесь у тебя там на мошканях куда-нибудь ездите, смотрите можно, тем более, если ну, то есть, если там по финансам сильно не получается, можно недорого съездить там в соседние города, ну 100 злотых вам обойдется, съездить там в соседний город с едой, с проездом и тому подобным, а можно и меньше смотря где вы живете, то есть так что развлекайтесь хоть как-то э -э, в общем всем пока, подписывайтесь на канал, ставим лайки остаемся с нами, ждем новых видосиков